уже на посту, скоро разбужу всю свою семью, и мы с рассветом поднимаем якорь и выходим проходить третий великий мыс нашего маршрута, великий ужасный мыс Люин. Он на третьем месте после мыса Горн и мыса Доброй Надежды. И вот сегодня к вечеру мы уже бросим якорь за этим мысом и выйдем из Индийского океана в океан Южный. Мыс называется Великим, как и два предыдущих, потому что здесь встречаются два океана, могут вставать вертикальные большие волны, закручиваются очень лихо ветра и очень много всяких опасностей. Смотрите наш фильм про мыс Горн. Thank you. А еще смотрите наш фильм видеозарисовку из Хамилин Бейс, который мы сейчас уходим. И вот на момент выхода фильма она будет предыдущим фильмом вот к этому. Сейчас, в общем, мы выходим проходить этот мыс. И я буду снимать всю дорогу просто блоговые записи, как это все происходит. На самом деле, у вас будет возможность побывать с нами и пройти с нами этот самый мыс Люин из Индийского в Южный океан. И это будет третья жирная точка нашего маршрута в кругосветном плавании через великие мысы и антарктиду с детьми антарктику мы уже прошли город прошли мы с доброй надеждой прошли и сегодня очень волнительный момент пройдем люин я думаю что это будет не очень э, страшно и опасно э, не так тяжело как предыдущие два мыса потому что э, здесь мы встанем на ночевку уже после мыса и где-то до ночи постоим на якоре. И уже в ночь будем сниматься и следовать до Албани. Там порядка трех дней будет переход. И после застоя годового в Перте это, конечно, уже такие у нас переходы по-настоящему начинаются. И это тоже очень классно. В общем, поехали в Южный океан из Индийского вместе с нами. Пошла будет семью. Ладосик. давай вставай. Уже снимаемся с якоря. Да вставать солнышко сегодня будем мы слоем проходить Можно еще ну ты же уже не спишь хитруля давайте ждут великие дела обязанности юнги Настя уже встала сейчас пойду папу разбужу и приду за тобой ладно все давай я пошла подходим рифы. Там нет прохода между ними. Мы видим камня, мы идем. Прикольно, зыбь идет с моря, волна с берега. Поверх зыби, которая идет с моря. Волна идет с берега. И ветер почти встречный. пересечение долготы третьего великого мыса Льюи 250 метров 150. 150 метров для пересечения великого мыса Третьего великого мыса в нашей истории. Мыс Льюин. Настя, гену выбирай. Пом-пам-пам-пам-пам, что не поешь? Вонящий да, груп убираем. Здесь уколо этих кочек. Якорных стоянка. Надеется, что песок там будет, когда мы идем. Не, не видно. видно. Это рифы, Андрей, ты же их видишь? на подбежении. Юнги, слезай. слезать. Там у нас марки, они э, видны? Видно, да. Ну вот, когда я поднимала, спускала якорь, там еще даже шкертик, не шкертик, а такая штучка маленькая висит. Что-то, кажется, папа все менял. Сегодня Лада сказала, что неофициальный день вступления в Юнги. Веревка веревках будет висеть. Веревки натянутся, перекручена только веревка. На расходе не еще. Было. чтобы цепь прям повисла, не натянута, не прямая. Чтобы не за, за лебедку тянул Переверить, якорь, да, за веревку Когда будет тянуть, сейчас все, пап, закрепили. В общем, будет весь вес лодки, не на лебедке, с которой, если будет вес, то цепь сорвется. а на веревку тра- Átya сейчас будем закреплять да, да. Первый пошел. Второй пошел. Ну как-то ты... не это не зрелищно. Тынс. Капитан с Юнгой поплыли смотреть, как лежит якорь. Мы у маленьких островков на мысе Люин практически. Уже прошли его долготу. И сейчас на территории Южного океана. А вот сзади маяк на мысе. Будем стоять здесь до ночи и с рассветом уходим. И первую полосу включен доклад поэтому так светлой прекрасный а там луна висит Ты что читаешь? Отлично. Я-то <свят> думала, что же ты читаешь? Какую? А? <свят> Гарри Поттера? А что? Не говорит, что читает. Настя тут тоже читает что-то. Что читаешь, девочка? <свят> <свят> <свят> что спишь-то? Ну-ка, читай быстро книжку. Ладно вот книжку читает. <свят> Страшно, я говорю, что там восьмерки получается. Я руки не хватает. Ой, когда вышел полюбоваться на закат, любуешься на красивого атлета. Прям у нас композиция такая с дровами. Да весь, весь ветер попадает в парус, а так половина ветра ну, попадает в парус, ну или там, сколько там, на сколько оттяжку потроезжать. Что, мы вообще далеко остались? Не знаю, мама загораживается, а я думаю, мы восемь. Пусть... Под яхтой по нему нырнул. Короче, ребят, тут кит, но я не знаю Он выпрыгнет еще раз или В боку где-то вылезет Блин, я не успела с ней Там где-то пузыри были О, мамочки мои Мамочки мои Охренеть! Вот это да! Где он? Ну сейчас скоро еще наверное нарвет. Вон он здесь отряда. Просто а, вон мама! Вот тут прям вот светлое, видишь, пятно. Вот-вот-вот. О, мама! Плази бы кофточку. Он говорит, можешь ей вынести кофточку? Мать моя женщина. Где он? Офигеть. Ты где, парень? Может, ты, конечно, девочка исчез да Иду. тут же не дыши, но зато ты его увидела круто же а ты... вон он вон он офигеть офигеть но мы больше видели пост уже в инстаграм вот он прям с нами играет он прям под яхту сейчас плывет вообще-то ага, сейчас как вынырнет под нами тут то мы обалдеем вон он плывет видите да он вон вон голубое пятно не на 20 надо просто кажется что маленький Сеяла семечек? Да. вот, например, корабль называется. Торгую звездами. Стартрейдер? Звездный торговец. В честь дня космонавтики. Звездный торговец. Знает, что здесь главный инопланетянин у нас на, на яхте находится. Кладры и горелки-палки, как на мысе горн почти. Задуло на наш вход. Как в Антарктиде какой Ну уходим?